Привет, YouTube! Добро пожаловать обратно в другое видео. Знаете ли вы, что каждая мелочь, которую вы делаете, может выявить признаки вашего типа личности? Даже то, как вы ходите, может повлиять на то, как вас видят другие. Конкретные исследования, проведенные в 2017 году Колебом Баке, эксперт по здоровью и хорошему самочувствию, делились и сравнивали скорость и стили ходьбы с большой пятеркой личностных черт, включенными чертами характера, были открытость, сговорчивость, невротизм, экстраверсия и добросовестность. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы напомнить вам, что это видео не предназначено для того, чтобы заставить вас чувствовать, чрезмерно заботясь о том, как ты ходишь, но это способ дать вам некоторое представление о том, как ваш стиль ходьбы может повлиять, как другие могут думать о вас. То, как вы ходите, говорит о вашей личности. Номер один. Исполнительный директор. Вы ходите в быстром темпе, не слишком сосредотачиваясь на том, что происходит вокруг вас. Вы из тех, кто высоко держит голову, даже если ты погружен в свои собственные мысли? Если это так, то у вас может быть исполнительный тип личности. Как руководитель, ваша главная черта характера, согласно большому 5 личностных черт, это добросовестность. Вы целеустремленны и отлично умеете решать проблемы, но ваше внимание продвигается вперед, и ваша склонность игнорировать окружающее может создавать недружелюбную и напряженную атмосферу для других людей. Номер два. Политик. Вам когда-нибудь говорили, что вы ходите оживленно? Возможно, вы высоко держите голову, выставив грудь вперед и расправить плечи? Эта походка описывает политика, поскольку политики, как известно, гордецы и оценивал разговоры и общение с людьми. Ваши основные личностные черты – открытость и экстраверсия, также желая признания и признательности. Вы также из тех, кто любит сложные задачи, но очень легко становится скучно. Номер 3. Воин. Есть ли у вас привычка держать голову опущенной во время медленной ходьбы? Эти две черты обычно встречаются у тех, кто много волнуется. Так что, если ваш ответ на вопрос «да», тогда ты мог бы стать воином. Ваша внутренняя осторожность заставляет вас делать более медленные и короткие шаги, потому что ты всегда заботишься о себе. Воины также обладают личностной чертой интроверсии или низкой экстраверсии. Таким образом, вы можете обнаружить, что постоянно не отрывая глаз от земли, вместо того, чтобы ходить с высоко поднятой головой. Номер 4. Охладитель. Другой тип ходьбы называется чиллером. И это когда вы идете в медленном темпе, делая мягкие шаги, и где ваше тело находится в свободной и расслабленной позе. Охладитель относится к тому, у кого очень спокойный характер и спокойный подход к жизни. Ваша главная личность, черты характера – это приятность, поскольку ты из тех, кто склонен сосредотачиваться на других больше, чем ты сам. И вы также очень спокойны и интуитивны, но может производить впечатление бездельника или кто-то, на кого легко влияют другие. Номер пять. Тот, кто скрещивает руки. Вы из тех, кто предпочитает скрестить руки на груди, когда ты ходишь? Это действие обычно означает желание дистанцироваться или изолировать себя, создав психологическую и физический барьер, что, в свою очередь, может сигнализировать об уязвимости. Однако исследования показали, что существует особая важность от того, на кого ты производишь впечатление. Потому что ты скрещиваешь руки с незнакомцами имеет другое значение, чем скрещивание рук в окружении друзей. В конечном счете, у незнакомцев сложится такое впечатление, что ты дистанцируешься от себя, в то время как у друзей сложится впечатление, что вы заинтересованы и вовлечены в разговор. Номер 6. Топотун. Вы склонны ходить, делая громкие шаги, это напоминает топот. Это действие может дать окружающим вас людям, создается впечатление, что вы сердиты, расстроены или что вы настойчивый человек. В дополнение к этому, возможно, имеется в виду, что у тебя вспыльчивый характер. Это также может создать впечатление, что у тебя детская натура. И номер 7. Шоу-бот. Наконец, шоу-бот описывает кого-то, кто ходит с высоким уровнем уверенности и намерений. Наряду с ходьбой с высоко поднятой головой и твои плечи расправлены. У вас также есть склонность подчеркивать жесты, например, покачивание руками или бедрами в преувеличенной манере, чтобы привлечь внимание окружающих вас людей. Шоу-бот обычно относится для людей, которые любят хвастаться или хвастаться. В вашей личности есть черты командования и харизмы. Хотя у людей может сложиться впечатление, что ты эгоцентричен, Итак, какой тип ходьбы вы предпочитаете? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео интересным, обязательно поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кто мог бы извлечь из этого выгоду. И не забудьте нажать кнопку подписаться и значок колокольчика уведомления.